Сотрудники научно-исследовательской лаборатории, проблемная радиоастрономическая лаборатория Института физики Казанского федерального университета установили зависимость концентрации электронов, электронной и газовой температуры в высокочастотном индукционном разряде пониженного давления от частоты электромагнитного поля. Научная работа велась в рамках проекта Российского научного фонда численные экспериментальные исследования высокочастотной плазмы пониженного давления для модификации поверхности функциональных материалов, которым руководит доцент кафедры радиофизики Института физики Александр Шимахин. Это основа математи моделирование этих процессов, то есть описание какое-то предсказание параметров потока плазмы в вакуумной камере. И вот потихонечку я развивал эту тему. Эта установка, она экспериментальная, служит в основном для, для подтверждения теории. Вот, Хотя, естественно, в ней мы даже в рамках этого проекта обрабатывали, полировали там стекло, тоже получили достаточный уровень полировки. Мы ну, посмотрели, как это работает, и это было приложением этого проекта. Вот, текущий. вот он, у нас был трехлетний проект РНФ, он длился с 2019 по, по 2022 год. И сейчас продлился на два года, до 2024-го. По словам молодого ученого, высокочастотная индукционная плазма применяется в индукционных двигателях. С ее помощью полируют линзы, а также она используется для травления множества материалов различной природы. Она зажигается вследствие электромагнитного поля, образованного катушкой. Изменяя его частоту, можно добиться существенного улучшения согласования характеристик плазмы с высокочастотным генератором, не повышая мощности установки. Тем не менее, частотная зависимость важных характеристик плазмы, таких как концентрация и температура электронов, еще не определялась физиками в в широком диапазоне частот. Чаще всего брали 2-3 наиболее используемые в экспериментах частоты. Если вы представите вот, ток в розетке, там 50 Гц. Ну, здесь немного больше, ну, раз 100 тысяч, 100 тысяч раз больше частота. И с этой гигантской частотой, эта гигантская частота наматывается на такой индуктор, по сути, ну, представьте, кипятильник, такой же индуктор, но он, а, внутри этого кипятильника мы засунули трубку. И, Ток с частотой в 100 тысяч раз больше, чем в розетке, он ходит по этому кипятильнику, и внутри трубки, если мы откачаем этот газ, загорается плазма. Ну, по сути, та же плазма, где, которую мы наблюдаем в люминесцентных лампах. Все это окружает нас. И характеристики этой плазмы, они зависят от частоты. Очень сильно. По сути, мы можем прикладывать ту же мощность и просто поменять частоту. Немножко. Не на какие-то порядки. И немножко поменяв частоту, мы получаем гораздо лучшие характеристики плазмы, которые можно применить где угодно, в ионных двигателях, в обработке материалов, в полировке линз. И это не затрачивает дополнительной мощности. И как бы вот это и есть как бы изюминка нашего исследования. Полученные научные результаты помогут при проектировании новых установок высокочастотной плазменной обработки материалов, а также будут способствовать улучшению характеристик существующих. Карина Саяхова, Универньюз.